Если мы обратимся к Корану, то обнаружим, что в нем четко и ясно определены цель и смысл поста в месяц Рамазан. О те, которые уверовали, вам предписан пост подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы будете богобоязненными.